Всем привет! В эфире Универ а в студии Арина Абдулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Магистрант КФУ, обладатель Гран-при конкурса «Студент года». Казанский федеральный университет с размахом отметил Татьянин день. Гости из Объединенных Арабских Эмиратов посетили КФУ. В культурно-развлекательном комплексе Пирамида прошел финал юбилейного республиканского конкурса ⁇ Студент года ⁇ В рамках премии студента Казанского федерального университета вновь показали блестящие результаты. Смотрим.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 Спасибо большое, во-первых, Казанскому федеральному университету в лице команды Департамента по народной политике, лично проекту, э, избедило Ориху Медеевичу за поддержку постоянно, директору и центрах это Спасибо большое Лиге студентов Республики Татарстан, которые неустанно.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 25 января в КСК КФУ Уник состоялся грандиозный концерт, приуроченный к празднованию Всероссийского дня студента Татьяниного дня. Темой праздника стало столетие образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Подробности в нашем сюжете. Татьянин день в Казанском федеральном университете традиционно отмечается с широким размахом. Тысячи студентов, преподавателей гостей, а также имениницы Татьяны участвуют в работе творческих площадок и яркой концертной программе. В этом году праздник начался в фае КСК КФУ Уникс. Темой стала знаменательная дата для республики столетие ТАИ ССР. Гостям праздника предложили вернуться в прошлое и поближе познакомиться с культурой и бытом Татарстана 20-х годов. Испечь пироги, выпить ароматный чай и сплести узелок на удачу. Продолжилось праздничное мероприятие в Большом зале КСК КФУ Уникс, где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 ансамбль кавказского танца «Кавказ стайл», хор Академии популярной музыки Игоря Крутого и другие. Татьяна День в Казанском университете, как всегда, поразил своей массовостью и креативностью, а творческие студенты КФУ в очередной раз доказали, что не зря этот праздник считается символом студенческого братства и сплоченности. Камиль Гемоздинов, Фарид Захет Углы, Универньюз. Представители Университета Махаммеда V и Собъединенных Арабских Эмиратов побывали в Казанском федеральном университете. Подробнее в сюжете Полины Романовой. Казанский федеральный университет посетили ректор университета Мухаммеда V в Абу-Даби. Профессор Фарук Махмуд Хамад и его помощник Рашид Хали. Гостей приветствовал проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. В ходе встречи Ленар Латыпов познакомил гостей с музеем истории Казанского университета. Рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетах развития. Также он отметил, что КФУ сотрудничает с научно-образовательными центрами Объединенных Арабских Эмиратов. Визит арабского научного и общественного деятеля завершился посещением отдела и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Гостям были продемонстрированы арабские и персидские манускрипты, а также другие ценные экземпляры книг 11-19 веков. После встречи Фарук Махмуд Хамад отметил, что у него появилось желание изучать труды ученых Татарстана и подготовить статью на эту тему. Полина Романова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. 25 января университетская клиника Казанского федерального университета провела прямую трансляцию из операционных рентгенохирургических методов диагностики и лечения в рамках работы седьмого го ежегодного трансрадиального эндоваскулярного курса 2020. Ежегодный трансрадиональный эндоваскулярный курс является одним из значимых мировых событий в области интервенционной медицины. Впервые мероприятия, на которые съехались ведущие эксперты в этой области, проходят в Казани. На конференции обсуждались самые актуальные вопросы активно меняющейся профессии эндоваскулярной хирургии. Ну, в частности, здесь впервые мы увидели на практике, как происходит уже лечение и коленных суставов с помощью наших методов остановки желудочно-кишечных кровотечений. Лекции чередовались с демонстрациями операций и новых возможностей в изучении изображения и кровотока. Во время пятой сессии заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Булат Рафудинов провел операцию по эмболизации маточных артерий, совмещенным с 2D-ангиоизображением с помощью технологии 3D Fusion. Мы покажем инновационную методику в режиме онлайн, поделимся своим опытом и я думаю, что выслушаем мнение экспертов тоже по поводу данной методики. Это действительно даст развитие и какой-то толчок во внедрению, по внедрению этих методик в клиническую практику в университетской клиники. Лилия Баталова, Мурат Хафисов, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!